Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритис Тур. Хочу рассказать вам об отдыхе в отеле Султан Gardens, 5 звезд Шамальшей Египет. Изначально мною был куплен номер юниор. По приезду на ресепшн мне был Предложен номер стандарт на первой линии, который дешевле оплаченного мною номера. А также номер юниор рядом с корпусом, в котором был ремонт. Из номеров юниор хорошего вида на море нет. А я доплатила 300 долларов за 11 ночей отдыха и поселилась в номере Сьют. Видео номера Сьют есть также на канале Фритит -стор». Достоинства мотеля я могу отнести первое ⁇ это хорошие номера, второе ⁇ это очень хорошее питание в главном ресторане, а также мне понравились индийские, итальянские рыбные рестораны. Скажу пару слов об анимации. Вечерняя анимация очень слабенькая. В основном это были современные танцы минут на 30. Дневная анимация на бассейне и на пляже очень хорошая. Особенно понравились танцы живота. Видео танцев живота есть также на канале Fritids Tour. Ведет танцы живота очень колоритный персонаж. много бассейнов. Джакузи в бассейне возле моего номера Сьют было неподражаемо. Берег частично очищен от кораллов и маленьким детям удобно купаться. Через дорогу от отеля есть хороший базар. Теперь о недостатках отеля. Первый недостаток это слабое озеленение. От отеля с названием Gardens я ожидала красивой территории, а не стандартной зеленой зоны. Я отдыхала во второй половине октября в пик сезона, но после 25 октября вода во всех бассейнах стала холодной, невозможно было купаться и народ подался на море. Также не работала горка в детском бассейне пляж султана очень маленький лежаки поставили плотно людей на пляже оказалось тьма Приятное в отеле это коралл. Я отдыхала в Египте уже десятый раз. Была во многих отелях, но такого слабого коралла не видела нигде. Это один из худших кораллов, увиденных мною в Египте. Хуже был только в Напке. Даже не знаю, может, где был хуже корал в Напке или корал в Султане Гарденс, мне сложно сказать. Но коралл отвратительный, с маской там смотреть нечего. В заключение хочу сказать еще одно, что с погодой мне не повезло. Море штормило практически каждый день, хотя это был октябрь и высокий сезон. Рекомендовать отель не буду, поскольку заплатила 1400 долларов за 11 ночей, была в номере одна. Ожидала от отдыха, честно сказать, большего. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Fritids Tour. Надеюсь, мой правдивый отзыв об отеле был полезен для вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Итак, до новых встреч, друзья!